Ассаламу алейкум. Сегодня у нас бои без правил. Этот ковер будет нашим бойцовским рингом. Наши спортсмены пока проходят процедуру набора веса, чтобы пройти в весовую категорию от 800 грамм. Итак, начало сладкий. Бойцы не спеша, разминаясь, выходят на ринг, разглядывают друг друга. Итак, начало боя проходит довольно жестко. Были болевые прямо вот такие броски, мощные удары по лицу. Использовались также удушающие приемы. Чуть выше у нас располагается тренерский штаб. С этого угла наши бойцы под 100% контролем. Это у нас один из одноклубников дерущегося бойца. Он очень внимательно наблюдает за происходящим. У него намечается следующий бой. К сожалению, мы не улаживаемся в минуту. Подведем итог. Побеждает у нас вот этот черномазый боец с синими глазами. С чем мы его и поздравляем.